Глава тринадцать. Лестница в небеса Дни становились короче и холоднее, наступала зима. Пришло время складывать дрова для поддержания огня в камине, спасающего от колючего холода, который вот-вот должен был проникнуть в маленькую уютную долину. Человек, живущий в доме, рубил дрова и неожиданно краем глаза заметил маленькие башмаки. Он поднял взгляд и увидел малыша, наблюдающего за каждым его движением «Мой папа может колоть дрова быстрее» «Неужели?» Ответил добродушный человек и мальчик упрямо повторил «Точно может, он может все на свете» «Мой папа лучше всех» «Ну, тогда тебе повезло иметь такого папу» «Таким простым я был когда-то в детстве» Это были дни, когда мама и папа не могли ошибаться и были самыми чудесными людьми, каких только можно себе представить. Хорошо было бы и оставаться в такой простоте каким-то образом, но этого не случилось. Вскоре после начала обучения в школе я стал приспосабливаться к постоянному процессу сравнивания, пытаясь определить свое место в небольшом сообществе детей, с которыми мне приходилось учиться. Уровень соревнования был не настолько интенсивным в начальной школе и поэтому большую часть из моих первых школьных опытов я вспоминаю с теплотой. Много поделок, игр и других занятий. В основном, это было очень интересно. Но иногда будущее приближалось ко мне, опережая время, и я испытывал горько-сладкий вкус батареечного царства. Когда мне было семь лет, моя семья переехала жить в другое место, и вскоре я оказался в новой группе детей. Я быстро обрел друзей, но вместе с ними отыскались и несколько неприятных ребят. Я был довольно упитанным ребенком, и пара худых мальчишек решила, что есть повод показать свое превосходство над тем, кто был более пухлым, чем они. Толстяк, жирный Альберт и, слякоть, вот несколько прозвищ, которые я запомнил Это были ужасные переживания, через которые многие из нас прошли в детстве Это происходило день за днем Враг душ человеческих использовал этих мальчишек, чтобы разрушить во мне чувство собственного достоинства Однажды утром по дороге в школу я решил, что с меня достаточно «Мама, я не выйду из машины и в школу не пойду» Конечно, выйдешь, мальчик мой. Нет, не выйду. Когда мы подъехали, я увидел, что та парочка выслеживала меня подобно грифом, как бы накинуться на свою жертву. Следующая пара минут оказалась довольно бурной. Мама открыла дверь и попыталась вытащить меня. Я бракнул ногой, завизжал, закричал и вцепился в кресло. — Видимо, я выглядел прямо как типичный плохой ребенок, но когда ваши чувства достоинства уничтожают, вы будете принимать крайние меры, чтобы сохранить себя. Я вообще-то не помню, что случилось потом, но я помню, что травля прекратилась. Это была репетиция того, что ожидало меня впереди. Жестокость, проявляемая в детях, это результат действия принципов сатанинского царства с его принципами соревновательности. Мы часто изумляемся эгоистичной дерзости и неблагодарности, которую демонстрируют дети. Исчезают ли эти привычки с возрастом? Нет. Как мы уже узнали, ни один из нас не может покинуть это царство без помощи сына Давида. Становясь старше, мы просто становимся более хитрыми и изворотливыми. По достижению времени учебы в средней школе я уже хорошо усвоил этот урок. Я научился служить Богу образования, Богу спорта и Богу внешности. Я хотел служить еще и Богу денег, но у меня не было работы. Все вокруг меня говорило мне, что я должен стремиться быть во всем первым, стремиться к достижениям. Я понял, что только победителя приветствуют, а проигравший не стоит и гроша. Много раз моими намерениями учиться хорошо в школе двигало не просто удовлетворение от содержания того, что «я учил», а возможность получения первого места. Часто я смотрел фильмы по телевизору, которые только укрепляли эту веру. Ведущие мужские актеры изображались как герои, от подвигов которых таяло сердце молодой девушки. Это научило меня, что отношения — это нечто такое, чего добиваются» и что молодая девушка являлась скорее призом, чем другом. Не то, что вы могли бы заявить об этом прямо, а это все происходило на подсознательном уровне. Это было время мечтаний. Я часто лежал в своей кровати и мечтал, как я выигрываю победный забег за Австралию в матче по крикету, или забиваю решающий гол или, рискуя жизнью и здоровьем, спасаю какую-то девицу из беды. Эти мечты сформировали всю систему моих ценностей. Чем больше я мечтал, тем более упорным в достижении этих целей я становился. Сложность, однако, заключается в том, что вы не можете добиться этих целей в одиночку. Вам нужно победить других людей. Я хотел иметь друзей, но еще больше я хотел реализовать свои мечты. Я мог оставаться мирным человеком, если это не угрожало моим стремлениям, но когда я чувствовал, что моим мечтам что-то угрожает, я объявлял войну. Я тяжело работал над достижением моих целей. Я имел отличные успехи в спорте и учебе. Затем я перешел к следующей фазе. Если вы достигли вершины, вам нужно попробовать закрепиться там. Всегда достаточно тех, кто выглядывает у вас из-за спины и охотится за вашим драгоценным местом. Также существует и такая вещь, как подтверждение своей репутации. Если вы создали себе репутацию, то что с ней случится, если вы вдруг провалитесь? Это будет ужасно, поэтому вы становитесь еще более целеустремленным. Эти страсти бушевали во мне какое-то время, пока я не начал осознавать что достигнуть всех моих целей будет почти невозможно. И это привело к вспышке ярости. Я думаю, что я должен был чувствовать себя преданным. Я служил моим хозяевам верно, и сейчас они насмеялись надо мной. Я получил подготовку в такой системе, которая не могла дать мне продолжительное чувство значимости, и поэтому я был зол. Многие люди страдают, обнаружив в себе непостоянство и склонность к разрушению и поэтому молодежь, многие из них, совершают самоубийство или же ищут компании с выпивкой и наркотиками. Я верю, что это потому, что они обнаружили, что никогда не смогут реализовать свои мечты теми методами, которыми их научили. Они никогда не будут выглядеть великолепными в глазах других, и поэтому они предпочитают саморазрушаться. Я помню, как однажды играл в баскетбол. Игра заканчивалась, и напряжение было высоким. Парень, которого я держал, внезапно сделал рывок к кольцу, и пока он поднимал руки для броска, я потянулся и чистым ударом выбил мяч из его руки. Не веря своим ушам, я услышал свисток арбитра и крик «Фол!». Я знал, что я не прикасался к нему, и внезапно вся ярость поднялась у меня изнутри. Злость на то, что эта несчастная система, обещавшая мне весь мир, не дала мне ничего. Я налетел на арбитра и остановился в пяти сантиметрах от его лица, заорав на него во всю мощь своих легких. Что-то выключилось у меня внутри, и меня ничего уже не сдерживало». Меня тут же удалили с поля и отстранили от участия в соревнованиях. Когда я шагал прочь, я верю, что Бог говорил во мне. Я спросил себя, «Что с тобой, парень?» «Ты реально прокололся, ты потерял контроль над собой». Это было впервые, когда я заглянул в себя и задался вопросом, куда же я иду. Бог увидел, что я начал поиски чего-то лучшего — потому что я почувствовал, что должен быть гораздо лучший путь. Враг моей души также обнаружил это и попытался заставить меня еще сильнее стараться самоутвердиться. Это подобно тому, как курильщик, который, почувствовав, что время бросить курить, почти наступило, начинает курить в два раза больше, чем раньше. По мере угасания моих мечтаний я начал прощаться с ними, при этом становясь очень угрюмым. Однажды моя мать пришла ко мне в комнату и начала отчитывать меня за ее состояние. Хочу сказать, что моя комната выглядела явно ниже среднего по стандартам большинства подростков. Внезапно меня взбесило то, что она пришла в мою комнату и начала тут командовать. Я выругался и предложил ей оставить меня в покое. «Интересно то, какими разными путями Бог может подойти к тебе». Многие из моих друзей описывали своих мам разными, очаровательными словами. Каким-то образом моему отцу удалось привить мне определенное уважение к родителям, и я поклялся, что никогда не буду говорить о матери так, как некоторые из моих друзей. Когда я сказал все эти слова моей матери, у меня было ощущение, что последние оставшиеся клочи моего самоуважения разорвались окончательно. Я был шокирован тем, что произнес такие вещи, и моя депрессия стала еще глубже. Я подошел к точке, когда все становится безразлично и где очень опасно находиться. У меня было реальное ощущение, что я стою на перекрестке дорог. Широкий путь звал меня, клацая раскрытыми челюстями, полными вина, женщин и песен. По другую сторону была дорога, проложенная Библией. Идти ли мне за религией моих родителей, которые учили меня, или сияющей кометой встать на широкий путь? Я не видел больше никакого смысла называть себя христианином. Для меня стало очевидно, что я не христианин, и никогда им не был, хотя я и вырос в христианском окружении. Оставалось только выбрать либо Христа, либо дьявола». Слава Богу, я решил попробовать отыскать настоящего Иисуса в Библии. Я решил прочитать книгу, которая была в нашем доме много лет. Она называлась «Путь ко Христу». Тогда это название подходило как нельзя лучше к всем моим проблемам. Я начал читать, страстно желая отыскать его, я должен был найти лестницу на небеса, потому что я был более не в состоянии находиться в царстве сатаны. С самого начала автор той книги объяснил, что Иисус пришел разоблачить ту ложь о Боге, которую воспринял человеческий род. Он пришел показать, что Бог действительно любит нас. Я впитывал в себя слова подобно тому, как потрескавшаяся земля впитывает летний дождь. Автор книги приглашал меня задуматься об Иисусе в Гефсиманском саду и последовать за ним на крест. Когда я представлял себе эти сцены, я внезапно почувствовал, что и в самом деле стою и наблюдаю за ним. Человек на кресте казался действительно реальным, и у меня сложилось твердое впечатление, что его повесили там за то, что он любит меня и понимает мою отчаянную нужду убежать из царства сатаны. Я обрел уверенность в том, что могу доверять ему, как моему лучшему другу, и он проведет меня в небесное царство». Когда я наблюдал за ним там, я испытывал безмерные чувства благодарности за то, что он захотел спасти меня. И я почувствовал, как вся тяжесть вины, беспокойства, депрессии и страха, которые я носил все эти годы, скатились с моих плеч. Мир вошел в мое сердце, мир, которого я никогда прежде не испытывал, и затем я плакал и плакал от радости. Сын Давида прорвался сквозь мою тьму и пригвоздил ее лучом дневного света.